Зарядим конденсатор и отключим его от электрофорной машины. Свойство конденсатора – накапливать и сохранять электрические заряды – характеризуется электроемкостью. Зарядим три шара от электрофорной машины. Коснемся заряженным шаром пластины конденсатора. Электрометр покажет напряжение. Коснемся вторым шаром пластины конденсатора. Электрометр покажет большее напряжение. Коснемся третьим шаром пластины конденсатора. Электрометр покажет еще большее напряжение. Электроемкостью конденсатора называют величину, равную отношению заряда конденсатора к напряжению на его пластинах. Электроемкость обозначают буквой С. Единицей электроемкости в системе С является фарм.